Привет, с вами CryFane14. Сегодня будет необычный ролик. Я, Nice Architecture и Skybuilder, расскажем о особенностях своих зданий в городе City Collection. Над этим проектом работали мы и еще несколько человек на протяжении трех месяцев. Также мы построили, наверное, самый высокий небоскреб в Майнкрафте. Да. Господи, зачем мы это делали? Ну ладно, не суть. Ссылки на всех будут в описании, а в конце ролика будет и небоскреб, и обзор города под крутую музычку. Поэтому смотрим до конца. Ставим лайки, подписываемся и поехали! Итак, начнем, наверное, со стадиона. Он выполнен в футуристичном стиле, но довольно минималистичен. Основной фишкой является синяя подсветка фасада, что создает крутой эффект глубины. Данная подсветка и форма повторяют турбину реактивного двигателя, горящим синим пламенем. Это довольно странное решение, и под чем был я, когда мне пришла эта идея, я сам не знаю. Но главное, что сам стадион выглядит довольно-таки интересно и выделяется на фоне основной архитектуры города. Лувара Даби. это копия существующего музея в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Проект разработал французский архитектор Жан Нули. Он представляет собой огромный купол из шести разных слоев, накрывающий все основные зоны музея. Особенность формы кровли создает невероятно красивые эффекты со светом. Ну а теперь мы перемещаемся на комплекс, который имеет достаточно большую этажность. Выглядит он современно, имеет небольшие арабские нотки. Имеется в виду нотки зданий из Дубая. Конечно же имеет внутренний дворик. Ну и естественно здесь достаточно будут дорогие квартиры, так как здесь очень много открытого остекления. Ну а теперь перед нами здание, которое является правительством сити Collection. Построено оно в стиле ампир и барокко. Как вы понимаете, они сильно отличаются от того, что строим мы обычно. А именно то, что эти здания имеют достаточно высокую детализацию, имеют лепнину, то есть достаточно сложные и интересные, назовем так это архитектурные изощрения, и конечно же имеются достаточно высокие потоки, а именно более пяти блоков. А теперь у нас дома в стиле райта, которые являются достаточно современными, при этом не такими квадратными, как дома в стиле хай-тек, имеют высоту в два этажа и достаточно просторные дворики. Жилой комплекс, который я разработал, минималистичен. Он состоит из модулей в виде куба. Давайте рассмотрим планировку. Здесь все симметрично, то есть сам модуль дома можно по-разному расположить, тем самым упростив строительство данного жилого комплекса. Давайте на него посмотрим. Далее мы переходим на 500 метровый небоскреб Sky Tower, построенный с внешним рабовидным каркасом. Также имеются отверстия, которые снижают ветровую нагрузку небоскреба. Кстати, он напоминает на батончик Таблерон. Вы согласны с этим? Итак, прошу любить и жаловать, самый высокий небоскреб в Майнкрафт. 2000 блоков, проще говоря, 2 километра. Здесь 350 этажей и около 50 тысяч квартир. И примерно 30 зон для коммерческого использования. Сама башня состоит из четырех башен, закручивающихся вокруг центрального ядра против часовой стрелки и сужающихся к вершине. Данная башня является переделанной версией башни Дубай Сити Тауэр. В некоторых кадрах мы не видим башню целиком, так как она не хватает прорисовки кубиков. Кубик Чанкс предоставляет только 64 чанка, а это примерно 1000 метров. Чтобы исправить данный минус, нужно зайти в настройки мода в папке .minecraft и уже там можно установить любую тайну. Главное не спалить свой комп. Строил башню я, SkyBuilder и Nice Architecture. Общее время строительства заняло 10 часов. Мы смогли сделать ее так быстро, воспользовавшись одним способом выделения World Edit конвексом. Ну что, вот мы и рассказали о некоторых зданиях города. Если вам понравился этот формат, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч, а пока обзор города под крутую музыку.